У нас в поступило сообщение в центральный пожарной части о пожаре э, в здании Шпаева 46 живое этажное здание. Значит, на момент прибытия пожарных подразделений, который прибыли по вызову номер один БИЗ, значит, наблюдалось открытое горение в кровле этажа, в чердачном помещении, и с переходом огня на кровлю. Измельчительно было что кажется, у нас службы, которые были направлены на эвакуацию людей, которые находятся в здании с первого по шестой подъезд. И предварительно, значит, в первом, четвертом подъезде у нас есть слуховые окна через подъезд, который, через которые можно попасть вот именно в чердачное помещение. Были видны стволы пожарные на тушение. И там практически хорошее развитие уже было в кровельном помещении, в чердачном помещении. Вот и высокая температура. Огонь ушел на кровлю. Вот видите количество Подъемы, которые используются для тушения, мощные стволы. Значит, открытое горение мы сбили практически. Остались очаговые горения в на помещении, чердачном